Добрый день, с вами я Богат, и сегодня мы с вами вошли в день и в месяц отпусков. Сегодня мы с вами стоим перед выбором не куда поехать, а как бы подешевле купить билеты. Разрешите мне вам представить замечательный ресурс, где вы найдете самые дешевые авиабилеты от крупнейших авиакомпаний и агентств. Вы сэкономите до 30% средства, я думаю, даже больше, гораздо больше. Давайте мы проверим на простом примере. Вот у нас идет календарь низких цен. То есть, что мы можем найти? Допустим, в объем здесь вы летите все ко мне в гости и напишем здесь город Москва. Москва, Батуми. Вуаля, ребята! Ниже этих цен вы можете взять, проверить абсолютно любой сайт, вы можете проверить любую билетную компанию, ниже этих цен вы не найдете. Вот, допустим, за 8800 рублей в мае, да ну вот у нас еще сейчас май, приехать в Батуми легко, пожалуйста. Бывают акции, бывают еще ниже билеты, так что... Ресурс и ссылка по тому, чтобы добыть дешевые авиабилеты будет под данным видео. Ссылочка. Переходите по этой ссылочке, забивайте в поиске любую, любую нужную вам страну, город и вы возьмете это предложение по самой выгодной цене. В базе 728 авиакомпаний мира, 45 разнообразных агентств, 5 систем бронирования. То есть, самое-самое наилучшее. Мы стараемся для вас, я стараюсь для вас. И хочу сделать так, чтобы вы приехали ко мне и путешествовали по миру с самыми выгодными ценами. Ну что ж, ссылочка под данным видео. Забирайте свои билеты по самой низкой цене. С вами я богат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии.